Привет-привет всем, кто смотрит это видео. Сегодня у нас будет вторая часть сортировки моих карт. Первую часть можете найти либо у меня на канале, либо по ссылке в описании, если вам интересно. В принципе, сейчас, пока я буду листать, ну, там будет видно, какие там уже карточки разложены. Чувствуете, что за нами подглядывают? А это все потому, что... Просто посмотрите. Сегодня нас ждет очень долгое приключение. И давайте для начала посмотрим. Ого! Если вы видели мое предыдущее видео и смотрели мою распаковку на новый альбом «Айтис», то вы, наверное, понимаете, о чем здесь в основном пойдет речь. Но остальным понятно уже и сейчас. Большая часть карт у меня с Уйоном, и, в принципе, по большей части я собираю его карты, но у меня есть еще и некоторые другие. Тут немножечко карточек с Есть еще всякие неофициальные, но к ним мы перейдем попозже. Для тех, кто не видел прошлое видео, и для тех, кто, возможно, хочет освежить свои воспоминания, покажу... То, что у нас здесь уже есть это опять же я рассказывала это неофициальные карты но мне просто захотелось оформить имя первую страницу и мне нравится как это выглядит все еще неофициальные карты здесь уже начинаются официальные вот и если кто-то заметил кто-то запомнил возможно не знаю то Обратите внимание, наверное, вы, что кое-что здесь изменилось. Карты лежат не так, как было в прошлый раз. Я объясню, с чем это связано. Я немного пересмотрела свою систему организации, и я просто составила, как бы, условно скажем, план, какие карточки я бы хотела себе в коллекцию. И поэтому я... Подписала просто в секциях, где какая должна быть. Вот, именно поэтому мне немножко пришлось а, изменить расположение этих карт, и тут внезапное обновление произошло. Так что, возможно, стоит начать именно с этой страницы. Давайте попробую найти сейчас эти карты. Так, вот это квест. Так, есть так на карте. Прекрасно. что смешно. Некоторые вещи все равно не меняются. Как и в прошлый раз, мне все еще не хватает одной карты. Um, даже когда я пересмотрела еще раз, какие карты были в сете, я поняла, что одной все еще не хватает. И так и было. Несмотря на то, что я докупила еще вот эту карту, ту я по-прежнему так и не нашла. Теперь я даже точно могу вам сказать, какая это карта. Версия A. Вторая карточка. Если вдруг у вас лежит она, и она вам не нужна, вы хотите ее продать, я все еще открыта к предложениям. Пишите мне любыми удобными способами. А вот дальше уже начинаются страницы на которых подписаны все листочки как раз с теми карточками, которые у меня в таком условном списке, в плане... Не знаю, как это лучше назвать. И перед тем, как приступить к их сортировке, давайте посмотрим вообще, какие карты а, у меня есть в данный момент, и разложим их, наверное, по порядку, как бы, по, по периодам, потому что... Здесь все расписано по хронологии, поэтому имеет смысл их из общей кучи сейчас разложить. Итак, давайте будем смотреть. К сожалению, к сожалению дебютка мне пока не попадалась, поэтому начинаем пока со второго трэжера. Но это и неплохо, это очень даже хорошо. если вдруг вы думаете, что я помню все наизусть, то это комплимент для меня. Потому что у меня здесь просто открыта подсказка, скажем так. Вы, наверное, заметили, да, что из первых альбомов у меня буквально три карты. То есть из трэжеров просто только три. К сожалению, пока только так. И потом мы резко перескакиваем уже сразу на третий фивор. Окей, okay, пусть будет так, пусть будет так. Ну что ж, а теперь мы начнем. Так. Очень аккуратно. С чего все у нас начинается? Давайте посмотрим. Расскажу о первой страничке. Здесь подписано, что Значит, такое пожелание. Я хочу собрать сет карт со всеми участниками старого трежера. Во-первых, потому что это один из моих любимых альбомов. А Во-вторых, потому что мне очень нравятся образы, которые э, у них там. И мне бы хотелось, чтобы у меня был весь э, сет. Это прямо такая, скажем маленькая мечта. И по какой-то причине я очень долго не могла найти карту УЙона. Мне попадались разные но Я хотела, чтобы началось все именно с его карты и начало положено, так что давайте, если я не ошибаюсь, то у нас будет здесь. Давайте посмотрим. Ну да, судя потому, как я организовывала остальные. С он будет здесь. Отлично. А дальше уже будут а, только индивидуальные его карты. Так, давайте смотреть. Значит, All to Action. Это у нас вот эта карта. я уже отметила у себя те, которые у меня есть, и action to answer. Из трежеров это получается пока что все, но тут и в принципе карт будет не очень много, потому что э, в первых альбомах вообще их было по одной, это только потом уже стали делать по несколько версий, вот поэтому это <составим> оставим на будущее, буду искать, если не будут попадаться, то соответственно будем потихоньку пополнять, а пока перейдем к следующей. Тут у нас уже тоже сразу идет третий фивор. Ну, я просто и вписала сюда именно карты из третьего, потому что ну, у меня только они есть. Вот, поэтому давайте разложим их. Получается, что на этой странице не хватает только двух карт из Z-версии. Ну что ж, это радует. Тут почти вся страничка заполнена. Так, давайте смотреть дальше. Тут тоже мало. А совсем. Для этой странички у меня есть только карта из фотобука. карта из эпилога Фивор. Так, двигаемся дальше. О, дальше у нас тоже такой небольшой виш-лист. С этими картами, наверное, будет не очень легко, но когда-нибудь на будущее я это оставила, я займусь их поиском. И... Не знаю, сколько я хотела бы собрать и какие именно, поэтому я просто ограничилась названием альбома и пока на этом остановилась. А вот здесь очень интересно. Если вы видели мой обзор, распаковку на этот альбом, на спинов, то вы видели что вот эти карты мне попались в самом альбоме. Просто почувствуйте уровень удачи. Я вот смотрю и сама не могу поверить в это. И на данный момент я пока только смогла найти еще одну карту. Я поменяла... У меня еще попадалась карта Санхва, и я поменяла ее на вот эту карту Уйона. Считаю, что сделка очень выгодная. Давайте их разложим. Так, что у меня осталось давайте посмотрим а, у меня остались карты юнхо так это у нас уже неофициальная карта юрсана милейшая просто карта санхва Минги. и дальше куча неофициальных штук Давайте подумаем, что мы можем с этим сделать. Здесь у меня осталась только одна страничка, к сожалению. Так что надо что-то придумать. Давайте поступим вот как. А на сегодня это все. Все карты, которые у меня были, я наконец-то рассортировала. И вместе с вами мы их посмотрели, разложили. И теперь все на своих местах. Осталось только потихонечку заполнять остальные э, секции пустые. Но тоже, как говорится, всему свое время. Так что постепенно-постепенно я думаю, папочка будет продолжать заполняться, и кажется, что мне понадобятся уже скоро новые листы, потому что я обнаружила, что это последний. Даже удивительно. Не думала, что место будет заполняться так быстро. Вот. Так что спасибо за просмотр, увидимся, услышимся в следующих видео.